Добро пожаловать на канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня я покажу бак на пуговицы. Как получить много этих пуговиц. Этот бак я нашла только сейчас, поэтому я сразу же про него снимать. Но перед этим, как вы начнете, поставь лайк, подпишись на канал и мы начинаем. Так, нам надо купить инструмент и подойти к улью. Пчелиный улей тебе нужен вот это вот и так мы нажимаем вот на верхнюю кнопочку с рюкзачком и достаем оттуда вот вот это вот дать снаряжение оно появляется и так тыкаем на пчелиный собственно этот улей и сейчас нам дадут что-нибудь вот нам дали пчелиный воск и мы этот пчелиный воск несем я прошу заметить, что я этот баг делаю уже после того, как я выполнила все задания, которые дала бот. Вот, и нам нужно вот это выбрать и продать. Вот, Далее аж целых 42 вот этих жетона. Это тем богаче или как это, ценнее этот продукт, тем больше вам дадут жетонов. И сейчас мы еще раз вот подойдем. Вот, и нам сейчас дадут дикий мед. Вот, этот продукт тоже очень ценный, поэтому мы его также несем к этой рыночной лавке. Продать. Нажимаем продать. Нам дают 15. И у меня уже 103 вот этих вот пуговицы. И этот бак, я как поняла, можно делать бесконечно раз и вам придется меньше платить вот, то есть копить на этот значок дикий мед ну конечно в каждом улей может попаться что нибудь другое сейчас мы вот в третьем посмотрим что попадется тем если тебе попадется какой-нибудь ценный продукт например как вот это вот что тебе не попадалось ты просто отводишь его в эту лавку и тебе дают вот эти вот э -э, пуговицы. И это можно делать бесконечно раз, и тебе все равно дадут эти пуговицы. Но это на этом, собственно, все. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным и информативным. Надеюсь, я вам помогла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока. Oh, oh, oh, oh.